привет с вами продолжаем разбор 2014 года часть б b1 альдегид а имеет молекулярную массу меньше 31 грамм на моль но у нас какие есть общие формулы альдегидов cn h2 no да то есть в принципе можно подобрать уже что это будет за альдегид Значит, у нас в любом случае будет 12n атомов углерода, затем 2n это малярная масса водородов и 16, да? то есть и у нас это все будет меньше 31. Значит, 12n плюс 2n это 14n плюс 16 меньше 31. 14n меньше 31 минус 16 это будет... 15. То есть N у нас равно единице. И что это у нас будет получаться такое? Это у нас ничто иное, как будет муравьиный альдегид. Считаем малярную массу. 12 плюс 16 и еще плюс 2 это 30. То есть а это у нас HCHO. Далее. При гидрировании образуется вещество B. Когда у нас гидрируется, разрывается здесь связь и образуется метанол. То есть B CH3OH с малярной массой больше 31. Ну да, потому что у нас на 2 атома больше, это 32 будет. При окислении А может быть получено органическое вещество В. Когда окисляется альгакит, получается соответствующая карбоновая кислота. HCOOH, муравьиная кислота, водный раствор которого окрашивает метилово-оранжевый красный цвет. Ну да, все действительно кислота. При нагревании В и В в присутствии серной кислоты образуется легко кипящая жидкость Г. И неорганическое вещество D. Укажите сумму малярных масс В и Г. Значит, Когда у нас реагируют между собой, у нас будет образовываться эфир. HCOO, CH3 и вода. Обратите внимание, легко кипящая жидкость да, и неорганическое вещество. Легко кипящая жидкость это у нас эфир. Неорганическое вещество это у нас будет вода. D. Нам нужно найти сумму малярных ваз В и Г. Ну Давайте считать. 1 плюс 12 плюс 16 умножить на 2 и плюс 1 это 46 малярная масса нашей муравьиной кислоты. Теперь считаем эфир. 1 плюс 12 плюс 16 на 2 плюс 12 и плюс 3 это 60. Таким образом сумму тут легко посчитать 106. Далее, В2. Установите соответствие между формулой вещества и общей формулой гомологического ряда, к которому данное вещество принадлежит. Ну, здесь у нас обычное соответствие, причем у нас в правой и левых частях, даже правильно сказать, в правых частях некоторые вот эти цифры могут повторяться. Вот это у нас производная от бензола. Общая формула всех аренов CnH2n-6, n больше 6. -6. Ну, ищем такое. Вот у нас номер 5, то есть А5. Далее у нас цикла Алкан. Значит, такая же формула, как алкинов Алкенов, CNH2N. Ищем это номер 2. Далее у нас две двойных связи. Значит, такая же формула, как у Алкенов, CNH2N-2. И то же самое будет для пункта Г. Мы ищем и это номер 3 и для В и для Г. Далее В3. Определите коэффициент перед формулой продукта восстановления в уравнении химической реакции, протекающей по схеме. Но для начала мы с вами расставим степень окисления. Здесь у нас йод от минус 1 до йод 0. При этом я сразу же уравниваю. У нас на один атом йода, йод будет отдавать один электрон умножить на два, да, потому что два атома. Причем, что это за процесс? Процесс окисления йода, это продукт окисления, нам продукт восстановления. Азот был плюс 3, стал азот плюс 2. Значит, был плюс 3 стал азот плюс 2. Соответственно, он у нас принимает 1 электрон, и он у нас является продуктом восстановления. То есть перед НО нам нужно определить коэффициент. Сносим наши электроны. 2, 1 наименьшее общее кратное 2. 2 делю на 2, 1. 2 делю на 1 это 2. Значит, 1 умножить на 2 сюда я ставлю двойку. Перед Й2 я ставлю единицу. Двойку ставлю перед азотами в правой и левых частях. Ну, в принципе, можно уже и сказать, что будет два коэффициента. Мы до конца уравняем, определимся, что все действительно верно. Дальше считаем атомы калия. У нас здесь... Так, чуть-чуть я... Оп. Ошиблась. Смотрите, здесь 2, и здесь 2, это того 4. Значит, перед калий 2С4 ставим двойку. Теперь количество сульфат групп у нас в правой части 2. Значит, перед H2С4 ставлю двойку. 2. 2 на 2 – это 4, значит, двойку перед водой. Проверяем кислороды. 2 на 2 – 4, плюс 8 – это 12. 2 плюс 4, точнее, не плюс 4, а плюс 8, плюс 2 тоже будет 12. Правильный вариант ответа 2, потому что нам нужно определить коэффициент перед NO. Далее b4 для осуществления превращения по схеме. Опять же, выберите реагенты из предложенных. То есть нам нужно записать последовательность цифр. Значит, барий h2, по4 дважды. Что мы с вами должны сделать? Мы с вами должны каким-то образом здесь добавить протончики водорода. То есть мы должны использовать какую-то кислоту. Единственная кислота, которая у нас здесь серная концентрирована. То есть первое это 1. Дальше H3 по 4. И должны получить NH4 дважды HPO4. Что мы будем использовать? Два варианта у нас есть с ионами аммония. Но у нас H3PO4 должна быть сильнее, чем та кислота, которая находится уже в существующей соли. СО4 сильнее, соответственно, вытеснить ортофосфорная кислота ее не может. Значит, мы берем наш номер 3, потому что наша H3PO4 сильнее, чем угольная H2CO3. Далее из NH4 дважды HPU4 получить калий-3PU4. Мы должны с вами использовать что-то, чтобы в результате реакции у нас образовался слабый электролит. Если мы калий-хлор используем, у нас получится калий-3PU4 и NH4-хлор. Сильный электролит, реакция не протекает. А вот Если мы будем использовать калий-OH, у нас NH3 умножить на H2, нитрат аммиака, это слабый электролит, значит правильный вариант цвета здесь 4. И затем из калий 3 по 4 нам нужно получить калий-2СУ4. Мы опять же должны использовать кислоту, серную кислоту, она способна вытеснить фосфат ионы из состава соли. Правильный вариант ответа 1-3-4-1. Далее ВПУ. 5. В четырех пронумерованных пробирках находятся растворы неорганических веществ. О них известно следующее. Вещества из пробирок 1 и 4 нейтрализуют друг друга. И давайте посмотрим, что же у нас здесь есть за вещества. Хлорид бари, барий хлор 2, нитрат аммония, NH4, NO3. Серная кислота H2SO4 и гидроксид калия – это калиоаж. -OH. Значит, нейтрализовать друг друга может только серная кислота и гидроксид калия. Значит, кто-то из них первая и кто-то из них четвертая пробирка. Дальше, вещества из пробирок 1 и 3 реагируют между собой с выделением газа с резким запахом, применяя в медицине. Аммиак, значит, нам нужно что-то сделать, да, чтобы аммиак у нас улетел. Мне нужно добавить гидроксогруппу. Значит, один это будет калий ОH. -OH, 4 это будет серная кислота, 3 это будет нитрат аммония nh 4 но 3 и хлорид бария это оставшиеся 2, барий хлор 2. Теперь все запишем, значит хлорид бари А это 2, дальше нитрат аммония это 3, серная кислота В это 4 и Г калио H это 1, то есть правильный вариант ответа А2, В3, В4, Г1. Далее, P6, к раствору сульфата меди, купрумосу-4, массой 600 грамм, это масса раствора, с массовой долей Купромуса 4 4% добавили медный купорос. То есть мы сюда добавляем купрумосу-4 на 5 молекул воды. Масса 53 грамма. И перемешали смесь до полного растворения. То есть полностью купрумосу-4 перешел в раствор. Рассчитайте массовую долю соли в полученном растворе. Ну, как нам это сделать? Нам нужно посчитать массу вещества здесь, массу КУПРОМОСО4 здесь и найти массовую долю КУПРОМОСО4 в нашем конечном растворе. Что это такое? Это масса вещества из первого раствора, масса вещества из второго и делить на массу, ну, условно, двух веществ, первых и вторых. Я так условно называю КУПРОМОСО4 на 5 молекул воды раствором, чтобы понять, что это что-то большее, чем КУПРОМОСО4. Кристаллогидрат можно обозвать так. Кристалла гидрат давайте искать 600 умножить на 004 мы таким образом с вами найдем массу купромаса 4 в первом нашем растворе 24 грамма теперь как найти Непосредственно массу вещества Купромоса-4. Мы с вами можем найти массовую долю Купромоса-4 в нашем кристаллогидрате. Это э, малярная масса Купромоса-4 делить на малярную массу всего кристаллогидрата. 160 делить на 250. И тут же умножаю на массу кристаллогидрата. То есть мы таким образом с вами отдельно находим массовую долю. И тут же находим массу вещества 33,92. Теперь ищем массовую долю 24 плюс 33,90. 2. Делить на 600 плюс 53. Значит, у нас получается, и донажая на 100%, 8, 800. Даже можно сказать 87, но все равно мы с вами округлим до 9. Далее, B7. Плотность по неону паров хлорида и фторида одного и того же химического элемента равна 8,3 и 5,0 соответственно. То есть плотность по неону какого-то элемента, я напишу так, хлор мы пока ничего о нем не знаем, 8,3 и плотность по неону элемент и 5,0. Соответственно, в хлориде и вториде этого же элемента находятся в одинаковой степени окисления. Найдите степень окисления элемента в данных галогенитах. Ну, То есть мы не знаем, x, чему оно равно. Для начала давайте посчитаем малярные массы. 8,3 и неон у нас не изменяет память 20. То есть... 8,3 умножить на 20, у нас это 166. И здесь 5,0 умножить на 20, Ну, тут легко посчитать, это будет у нас 100. Теперь, что такое 166? Это э, малярная масса нашего элемента. Я так, ну, давайте э, элемент так и назовем. Плюс 35,5х. Что такое 100? 100 это элемент плюс втор у нас малярная масса 19х. Теперь мы с вами можем вы, допустим, достать из первого уравнения, с есть обычная система, элемент 166 минус 35 5х, и 5х, подставить во второе уравнение. 100 равно 166 минус 35 и 5х плюс 19х. Что у нас получается? Минус 66, здесь минус 16,5х. х равно 66 делить на 16,5, это 4. И а, что мы тогда с вами делаем? Ну что у нас? Х это какой-то элемент а, хлор-4 или элемент втор 4 То есть у фтора минус 1, хлора минус 1, значит элемента Плюс 4. Но, казалось бы, вроде бы все прекрасно. И я вам советую все-таки находить элемент. Очень часто мы думаем о том, что здесь непосредственно у нас будет металл. Но не всегда же у нас галлокиниды, и хлориды, и вообще все что угодно будут образовывать только металл. Поэтому я вам рекомендую что сделать. Мы нашли х, что оно равно 4. А давайте-ка найдем, что это у нас за элемент. Смотрите, у нас есть элемент 166 минус 35,5 умножить на х, а х равно 4. 166 минус 35,5 умножить на 4 у нас получается 24. Это магний. Но магний, хлор, 4 или магний в ТОР-4 быть не может. Значит, что мы с вами предполагаем? Что и элемента будет энное количество раз. Как раз таки, что мы с вами понимаем? Если мы поделим на, 12, у нас, на 2, у нас получится 12. То есть у нас не что иное, как С2-хлор-4 и с 2 тор 4 Что же еще нас должно натолкнуть, что это не магний? У нас говорится о том, что плотность неону паров хлоридов тарида чтобы нам перевести магний хлор что-то или да, 20 просто нельзя говорить о том что это магний хлор 4 или тари магния в парообразном состоянии нужно невероятная температура соответственно мы понимаем о том что здесь у нас c2 хлор 4 и c2 втор 4 и обратите внимание здесь степень окисления углерода будет. Плюс 2. И это правильный вариант ответа 2. Да, очень хитрая задача. Вот обратите на нее внимание. Далее, B8 к раствору серной кислоты H2S4. Масса раствора 147 грамм с массовой долей 25%. Прибавили раствор иотида бари. Бари йод 2. Масса раствора 120 грамм. При этом массовая доля серной кислоты уменьшилась, то есть я 2 обозначу до 9%. Рассчитайте массовую долю барий 2 в добавленном растворе. Все отлично, мы давайте с вами что сделаем? барий с 4 выпадет в осадок, и аж йод у нас получится. Значит, что такое массовая доля 2 нашей серной кислоты? Это масса избытка, то есть оставшейся серной кислоты, делить на массу раствора, уже конечного. Что это такое? Это масса раствора серной кислоты, которая была изначально. Плюс мы добавили сюда барий 2 Он у нас полностью растворился, потому что у нас в избытке серная кислота осталась. И минус масса выпавшего в осадок барий-СУ4. Я вот так это поставлю. Ну, давайте будем с вами теперь рассуждать. Значит, сколько у нас затрачилось, сколько у нас осталось при этом мы что еще с вами не знаем мы с вами не знаем вот массовую долю барий 2 я вам пред, предлагаю сразу записать его в виде х и сразу же помечу, что это у меня в долях значит смотрите массовую долю сильной кислоты мы с вами знаем 0,09 масса избытка как посчитать нам нужно использовать наш барий йод 2 масса вещества барий йод 2 это 120 х Химическое количество барий-йод-2 120х делить на малярную массу. Значит, йод у нас 127 на 2, барий – это 137. Получается у нас 391. 120 делю на 391 – 0,307х. За счет того, что у нас соотношение 1 к 1, значит, химическое количество прореагировавшей серной кислоты 0,307х. И, соответственно, выпавший осадок бариуса 4 тоже 0,307Х. Что такое масса избытка серной кислоты? Мы для начала найдем, а чему же она вообще изначально была равна. Масса вещества 147 умножить на 0,25. 36,75 грамм. И давайте найдем массу вещества, прореагировавшее 0307 x 0,307Х умножить на 98. Получим мы с вами 30,086. Так вот, разница 36,75 минус 30,086х, это и будет то, что осталось. Теперь масса раствора H2SO4, 147. Масса раствора барий O2, 120. И нам осталось найти массу выпавшего в осадок барий SO4. Это 0,307х я умножаю на малярную массу 200. 33 получим и 70 одну целую пятьсот тридцать одну тысячную x что осталось сделать найти чему равно x значит 3675 минус 30 086 x равно 147 плюс 120 и домножу это на 009 получим и 2403 минус 71 531, умножить на 0, 0, это у нас шесть целых четыреста тридцать x. Ну и а теперь работаем с xами и без xов тридцать шесть семьдесят пять минус двадцать четыре у нас получается 12,72. равно обратите внимание что когда я переношу тридцать целых восемьдесят шесть тысячных х у меня меняется знак да, то есть он будет с плюсом и это у нас двадцать три шестьсот сорок х х отсюда 12,72 семьдесят делить на двадцать три у меня получилось ноль пятьсот и если мы вспомним мы брали с вами в долях 53,8 или 54, если углубляем до целого числа. Далее, В9. Определите сумму малярных масс равно моль азот содержащих веществ Х4 и Х5, образовавшихся в результате превращений, протекающих по схеме. Х1 вещество немолекулярного строения и Х4 молекулярного. Ну, давайте разбираться. Купрум Н3 дважды при нагревании дает нам купрум О, но 2 и кислород. Значит, Х1 ⁇ вещество немолекулярного строения. Немолекулярного строения у нас здесь что может быть? Только купрум О. Значит, это вещество Х1. Купрум О у нас реагирует с кальцием да, при нагревании. При этом образуется медь, кальций О. Далее, значит, что у нас будет э, дальше реагировать? Медь с водой не реагирует, значит Х2 это у нас кальций. Кальций О плюс вода получается кальций OH2. Это у нас вещество Х3. Кальций OH2 реагирует с NH4 хлор при нагревании, что у нас образуется? Кальций хлор 2, NH3, потому что при нагревании, и H2. Вот вещество Х4 это у нас непосредственно... Наш наш NH3, обратите это молекулярное строение. Да, действительно, вещество. И дальше NH3 у нас окисление при нагревании. Обратите внимание без катализатора. Значит, образуется N2 и вода. Если был бы катализатор, Н NO было бы. Вот это наше вещество Х5. Давайте считать малярную массу. Аммиака 17. У двух атомов азота 28. 17 плюс 28 получается 45. То есть правильный вариант ответа 45. Далее, вторая цепочка уже у нас будет органическая. Опять же, определите сумму малярных масс, органических веществ. А, вот они у нас в конце, и П. СH4 при нагревании нам дает С2H2 и вода. Дальше у нас что? С2H2, это у нас Х1 будет, и уголь активированный. Это у нас реакция 3 с образованием бензола С6H6. Дальше смотрите, это вещество Х2, и оно у нас берется химическим количеством 1 моль и реагирует с бром-2, тоже химическим, 1, химическим количеством 1 моль при катаризаторе феррум бром-3. Это реакция замещения с образованием С6H5 5 бром аж бром это вещество x3 образовался у нас бромбензол и я здесь вот таким вот образом зарисую и у нас дальше реакция с натрию аж в водном растворе обратите внимание и избыток что будет происходить в первой стадии у нас натрий бром уходит и образуется фенол но за счет того что избыток должны помнить о том что у нас фенол реагирует щелочами образуется фенолят натрия и вода вот как раз таки вещество x4 это финолят натрия дальше наш финолят натрия он реагирует с аж бром что образуется натрий бром и фенол c6 h5 oh считаем малярной массы значит натрий бром 23 плюс 80 это 103 считаем малярную массу фенола 12 на 6 5 и плюс 17 это 94 сумма, сумма у нас получается 103 плюс 94 это 197. девяносто b11 при сгорании водорода массой 9,6 грамм выделилась 1373 кж теплоты при сгорании метана масса 9,6 грамм выделяется 534 кж энергии то есть 9 и 6 грамм водорода нам дает 1373 килоджоуля, а 9 и 6 грамм метана ch 4 нам дает 534 килоджоуля энергии. Рассчитайте количество теплоты, которое выделится при сгорании в избытке кислорода в смеси водорода и метана общим объемом 5 и 6 кубических, если объемная доля здесь водорода 40 процентов. На самом деле здесь даже не нужно писать уравнение реакции, мы с вами все это так и рассчитаем. Значит, у нас есть смесь. Значит, нам нужно найти ее химическое количество. 5,6 я делю на 22 4 Получается у меня 0,25 моль. Давайте найдем, а сколько же из этих 0,25 приходится на водород. 0,25 моль умножить на 40%. Или в долях 0,4. 0,1 моль. Тогда на наш метан приходится 0,25 моль минус 0,1. Это 0,15 моль. Запоминаем вот эти два значения. А сколько химического количества водорода и метана в 9,6 граммах? То есть находим химическое количество водорода в 9,6 граммах. 9,6 я делю на 2. Это малярная масса. Получается... 4,8 моль. 4,8 моль как раз таки и дает 1373 килоджоуля энергии. А у нас не 4,8, а только 0,1. Находим, какое количество энергии даст 1 моль нашего водорода. 0,1 умножить на 1373 делить на 4,8. Так. Только почему 0,4? 0,1 умножить на 1373 и делить на 4,8 это 28,604 килоджоуля энергии. Теперь находим химическое количество метана. Это у нас 9,6 грамм делить на 16 грамм на моль, то есть на малярную массу метана. И химическое количество у нас 0,6 моль. Теперь, опять же, 0,6 моль дает нам 534 кГц, а у нас только 0,15. Найдем, чему будет равно количество теплоты при 0,15 молях Это у нас 133,5 кГц. Находим сумму 133,5 плюс 28,604, у нас получается 162 кГц но запятая 104. Но все равно мы округляем с вами до 162. Да. Последняя наша задачка B12 в смеси, состоящей из пропена, 9 ламины и бутина 1, массовая доля углерода, водорода равны 82,5 и 12,7. Проценты, соответственно, вычислите максимальную массу такой смеси, которую можно окислить газовой смесью массой 24 грамма, состоящей из озона и кислорода. Продуктами реакции являются СО2, h2 и n 2 Значит, у нас есть газовая смесь. Мы начнем с нее. Она состоит у нас и из кислорода, и озона. И все это общей массой 222,4 грамма. Что нас объединяет? Мы можем найти химическое количество атомарного кислорода. 222,4 грамма я поделю именно на 16 грамм на моль. Получим мы с вами 13 целых десятых моль. Отлично. Кислород у нас, что бы здесь бы ни было, у нас всегда кислород будет расходоваться на что? На образование СО2 и H2O. Ну, То есть на образование воды и углекислого газа. Что мы с вами можем сказать? Пусть масса смеси исходной будет х грамм. Тогда она будет содержать, обратите внимание, у нас есть 82,5% углерода, 0,825 х грамм углерода и водорода 0,127 х грамм. Что мы можем с вами сделать? Мы можем найти химические количества 0,825. Тут, конечно, маленькие значения будут, Ну, что поделать? 0,069 тогда я ставлю х, а здесь химическое количество 0,127х так и останется. То есть такие химические количества будут содержаться в нашей в наших конечных продуктах теперь что мы с вами можем сказать из углерода при помощи э, кислорода атомарном у нас получается co2 и мы должны уравнять из водорода плюс атомарный кислород у нас должна получиться вода и мы тоже здесь с вами все уравниваем что у нас получается вот это вот химическое количество у нас 13 и 9 мол, но мы при этом не знаем Какое химическое количество углерода и водорода соответственно что мы с вами можем сделать Ну точнее мы знаем в общем виде 0069 x здесь у нас 0 127 x мы переходим сюда в два раза больше будет химическое количество нашего кислорода посчитаем на калькулятор 0,069 умножаю на 2 0 138x химическое количество кислорода во второй. Реакция будет 2 раза меньше. 0, 0, 600, ну тут 4, придется 64х. И что мы делаем? 0, 138х плюс 0, 0, 64х равно 13,9. Давайте найдем, чему будет равно х. 0, 138 плюс 0,064 это 0, 202. И 13, 9 я делю на 0, 202. У нас получается 68,812. Тысячный град. Округляем мы до целого числа, получается 69. Я бы сказала, очень нетипичная и интересная задача. Надеюсь, что вы с ней обязательно справитесь, если вам когда нибудь такая задача попадется. Всем пока!